С Новым годом, дорогие мои! К счастью, наконец-таки закончился. Очень тяжелый для многих 2018 год. И я хочу поприветствовать вас в новом 2019 году или в 2562 году по буддийскому календарю, который отмечается в Таиланде. Прошлый год был очень непростым годом для всех. Это был год... Испытания. Это был год сложных уроков, это год, когда многое показалось совсем с другого ракурса, и многие ситуации мы смогли увидеть не так, как нам казалось, что они выглядят раньше. Это был тяжелый год. Для нашей компании, для моей семьи, для всех нас, скажу честно, это был очень тяжелый год. И... Но мы прошли эти испытания, и я хочу пожелать всем нам и вам тоже, чтобы Новый год дарил только радостные, приятные, хорошие эмоции. Чтобы тот опыт и знания, которые мы получили в 2018 году, стал крепким фундаментом для построения счастья в 2020. Девятнадцатом году, пока наш склад и сотрудники нашей компании отдыхают, я подготовила для вас небольшой сюрприз. На время новогодних праздников я устрою распродажу на некоторые позиции, которые по ошибке наш кладовщик заказал в большем количестве, чем нам необходимо. Эти позиции вы сможете купить по ценам ниже, чем вы бы купили в Таиланде. Проходите по ссылочке внизу, чтобы увидеть все товары, на которых действует скидка в нашем магазине. Также на время новогодних праздников в нашем интернет-магазине продолжается акция, в рамках которой а, любой человек, который оформит заказ, получит подарок от нашей компании. Кроме обязательного подарка, также вы можете выбрать тот подарок, который вам понравится, в зависимости от суммы вашего заказа. С Новым годом! Счастья вам и здоровья!